Здравствуйте, товарищи курсанты! Приветствую вас в школе по заработку на видеосервисе YouTube. Меня зовут Комаров Дмитрий, если кто еще не догадался. И в течение следующей недели я буду помогать вам зарабатывать деньги на видеосервисе YouTube. У меня к вам небольшая просьба. Если вам не сложно, то поставьте лайк или сейчас, или в конце урока, если вам занятие понравится. Если сложно, то не ставьте. Ну что ж, давайте приступим. Итак, пару слов о том, что же это за школа такая и куда вы, собственно, попали. Я решил провести эту бесплатную школу, во-первых, для людей еще далеких совсем от темы ютуба, но которым очень нужны деньги. Вот, а денег на платные уроки, допустим, у них нет А также для тех, кто уже приобрел первые уроки мои за 10 долларов вот, Тема ему понравилась, тема ему вдохновился вот, Он чувствует в этом, в этом направлении большой потенциал Но самостоятельно не смог во всем разобраться там, С какими-то техническими вопросами Какие-то остались еще у человека непонятки, а также тех, у кого после моих уроков э, определенная каша в голове осталась. Вот в рамках этой школы я всю кашу из вашей головы уберу и очень подробно расскажу обо всех процессах и на все ваши вопросы отвечу. Единственное, хочу сделать уточнение. Ну, вы, наверное, сами понимаете, что обучение будет делиться на две части, бесплатную и платную. Сразу вас всех хочу успокоить, не нервничайте, не переживайте. На свои платные уроки я никого принуждать не буду. Если вы сами посчитаете, что вам необходимы углубленные знания, вот вы сами тогда и купите. Но хочу сказать, что бесплатных уроков вам будет вполне достаточно, чтобы начать зарабатывать себе деньги. Я когда эту тему изучал, мне и этого никто не давал, и тем не менее у меня все получилось. Поэтому у вас уже будет вообще алгоритм, полный алгоритм, как заработать себе денег, вот, поэтому сможете заработать все благополучно деньги. Я просто сам не могу терпеть различных инфобизнесменов, которые делают э, различные завлекаловки своими бесплатными продуктами. А по сути, на своих бесплатных уроках не дают полезной информации, а только рассказывают, какой у них шикарный платный курс. И все. А в самом бесплатном уроке сплошная вода и самореклама. Скажу вам честно, не знаю как вас, а меня это откровенно бесит. Я не собираюсь уподобляться этим уродом. Я проповедую новую волну в инфобизнесе. А именно, там где учитель берет деньги только за оптимизацию процесса. За углубление ваших знаний, какое-то личное обучение. А не за раскрытие вам самой схемы и идеи для заработка. Вот, э, эту мою новую, вот эту новую волну, это новое направление можно сравнить с репетиторством в школе. То есть в школе всем дается, всем дается одинаковая базовая информация. Вот. А если ученик или там, его родители, они хотят быстрейшего прогресса, хотят, чтобы ребенок э, лучше понимал, вот, э, хотят более углубленных знаний, то они нанимают ему репетитора. Вот точно так же и у меня. Поэтому в своей бесплатной школе я дам вам реальные знания, используя которые вы вполне сможете заработать себе деньги. Более того, в вашей голове появится схема. И вы сможете развиваться в этом направлении вообще самостоятельно, без покупки моих платных продуктов. Захотите, пожалуйста, покупайте. Но это будет ваш выбор, без принуждения с моей стороны. Конечно, я не буду спорить, мои платные уроки ускорят ваш процесс заработка денег, а также их количество. Но, повторю, знаний, полученных в рамках бесплатной школы, вам тоже может быть достаточно вполне. Понимаете, платные уроки, они ведь тоже не для всех. Вот, кому-то они нужны, кому-то не нужны. Уроки, в первую очередь, платные для амбициозных людей с большими планами, а также для тех, кто ценит свое время. Но, извините, если у вас не хватает денег на питание там, или лекарства, или какие-то другие базовые потребности, то, пожалуйста, учитесь бесплатно. Внедряйте полученные знания, и вы легко добавите себе в бюджет кто 200, кто 300, кто 500 долларов в месяц. Ну, или даже больше. Итак, как у нас будут проходить занятия. Сегодня в первый день будет теоретическое занятие, где я расскажу вам про основную схему заработка денег на YouTube. Второй день – это практическое занятие, где мы с вами создадим ваш канал и правильно настроим его, чтобы он мог вам деньги зарабатывать. Третий день – это тоже практическое занятие будет, но уже касающееся Google Adsense. Настройки, привязки каналов, вывод денег непосредственно. И в четвертый день я буду отвечать на ваши вопросы, расскажу о других способах заработка на YouTube, а также озвучу некую приятную для вас новость. После каждого занятия вы будете получать домашние задания, естественно. Если вы не будете их выполнять, то, естественно, я никого наказывать не буду. Таким образом, вы сами себя будете наказывать. Ваша ситуативная лень может сыграть с вами злую шутку и отразиться на ваших заработках. Надеюсь, всем понятно. Так, с организационной частью мы закончили. Давайте, наконец-то, перейдем непосредственно к теме урока. А вот вы мне скажите, кто не знает, что такое YouTube? Ну, если есть такие на уроке, то, думаю, их очень немного. YouTube – это такой видеосервис, который позволяет вам загружать свои ролики на всеобщее обозрение, а также просматривать чужие ролики создан он был в 2005 году а уже через год своего существования его приобрела компания google и в интернете произошла революция я вам вот тут слайдик выложил где некоторые занятные факты про youtube отображены вот можете пока почитать так вот про революцию почему я так говорю и чем я это обосновываю ну вот хотя бы таким простым фактом что 50 процентов то есть половина всего трафика, всего мирового интернета, это трафик именно Ютуба. Что это означает? Это означает, что большая часть людей, пользователей интернета, сместилась с сайтов, блогов, социальных сетей именно в YouTube. Более того, новый дизайн Ютуба это шаг в сторону социальной сети. Это значит, что YouTube в ближайшем будущем еще откусит себе долю рынка у социальных сетей и там станет еще больше людей. И соответственно еще больше денег. Уже сейчас Google YouTube входят в тройку самых популярных сайтов мира. И еще Google и YouTube это две сам... два самых популярных поисковика. Вот какие вам еще нужны доказательства, что денег там просто немерено. Еще такой нюанс хочу осветить. Знаете ли вы о том, что выйти в топ поисковой выдачи YouTube, это совсем не сложно. Это гораздо проще, чем выйти в топ Google или Яндекса. А Google, кстати, очень сильно продвигает свое детище YouTube. Если вы становитесь на первое место выдачи YouTube, то вы автоматически становитесь на первое место выдачи Google. Кстати, если вам вдруг повстречаются какие-то инфобизнесмены, которые будут хвастаться и рассказывать о своих достижениях, что они вот стали на первое место выдачи Google, и если речь будет идти непосредственно о ютубовском ролике, то будьте уверены, вас пытаются развести. На самом деле стать первым на ютубе очень несложно, и в этом нет никакого вау-вау. Это может сделать любой толковый пользователь ютуба. Ребят, YouTube это очень классная вещь. Вот скажу откровенно, когда я въехал в тему Ютуба, у меня отпало желание заниматься вообще чем-то еще. Я сам предприниматель, причем еще с 93 -го года. И у меня постоянно идет несколько каких-то бизнес-проектов параллельно. Но вот честно вам скажу, когда я начал заниматься Ютубом, мне стало очень тяжело заниматься другими своими проектами. Вот просто не хочется. Потому что КПД у Ютуба просто нереальное. Морально тяжело, понимаете? Не в том смысле, что Ютуб забирает все мое время, а как раз наоборот. Просто чтобы зарабатывать деньги с помощью Ютуба, мне нужно потратить гораздо меньше сил и времени, чем я трачу в обычном традиционном бизнесе. И я часто ловлюсь на мысли, а на кое оно мне вообще надо? Вот если у меня есть такой замечательный инструмент, как Ютуб. Потому что по соотношению время плюс деньги равно результат YouTube оставляет другие способы заработка далеко-далеко позади как онлайн бизнеса так и офлайн то есть традиционного бизнеса. ну вот допустим такой пример могу привести вот допустим вам нужно попасть из точки А в точку Б где точка Б это какое-то место на расстоянии там 10 тысяч километров Итак, какие варианты вам сейчас предлагают для заработка в интернете? Ну, например, создать свой сайт и зарабатывать э, на рекламе или на продаже ссылок. Вот. Потом что еще? Ну, вот создать и вести свою рассылку. То есть, брать деньги за рекламу в рассылке. Что еще можно? Создать группу в социальной сети и опять-таки деньги за рекламу брать. Работать можно на арбитраже в CPA-партнерке. Кто не знает, арбитраж это покупка трафика по дешевой цене и слив его туда, где цена выхлопа побольше будет. Но это, скажем, не для каждого. Это непростой способ заработка. Знаю это по себе. Ну ладно, не важно. Вот, что еще можно? Сделать еще можно свой интернет-магазин. Ну и прочее, прочее, прочее. Так вот, ребята, все вот эти вот способы, которые я перечислил, вот, это велосипед. Да, вы сядете на велосипед, будете долго крутить педали, будете потеть, там, пыхтеть. И в итоге, возможно, возможно, не обязательно, но возможно, доберетесь до точки Б Через какое-то время, может через пару лет. А YouTube по сравнению со всеми этими способами, это гоночный болит Формулы-1. Вот такая вот разница. А теперь представьте, что речь идет вовсе не о километрах, а о денежных знаках. Вот как вы думаете, сколько времени вам нужно раскручивать свой сайт, чтобы он начал собирать у вас ежедневный трафик в 10 тысяч просмотров? Ну, я так прикидываю, минимум полгода. А если без вложения денег, ну, тогда года три, наверное. А YouTube может дать вам это все уже через месяц. Так что, ребята, если есть сейчас в интернете что-то, заслуживающее вашего внимания, это, не, ну, естественно, это YouTube. Сейчас YouTube ⁇ это тренд. И сейчас, и сейчас этот тренд начинает свой рост. Вот хотите, чтобы вас вынесло наверх, на волне? цепляйте сюда. Давайте поговорим о том, что может дать вам YouTube. Вот могу перечислить вам по пунктам. Первое. Чувство защищенности. Вот поверьте, ничего не успокаивает сильнее, чем ежемесячный чек на сумму 1000 долларов. В прошлом месяце приходил, в этом месяце пришел и в следующем придет. Ходите вы на работу или не ходите. И вас уже не колбасит. Вы знаете, что деньги у вас есть и будут. И будут в дальнейшем. Хотите, можете ходить на работу. Хотите, можете уволиться. Ваша тысяча долларов от этого не зависит. Эти деньги у вас будут всегда, что бы ни происходило. Вам всегда будет на что жить. И знаете, это снимает тревожность. Я не говорю сейчас о каком-то там шиковании. Я говорю о вашей защищенности. У нас 90% людей... В странах СНГ живут за чертой бедности. Вот в Харькове, допустим, средняя зарплата 300-400 долларов, а в глубинке еще ниже. Да что там говорить, у моей, моей мамы пенсия от государства 100 долларов. Как можно жить на эти деньги, я не знаю. На такие средства очень трудно жить, не говоря уже о том, чтобы жить достойно. Это постоянное давящее чувство неполноценности. Я этого не могу себе позволить, я того не могу себе позволить. И вся жизнь проходит в каком-то ожидании, в каких-то неисполненных желаниях. И вот когда вы начинаете ежемесячно получать чек сначала там, ну, на 300, потом на 500, потом на 1000 долларов, это реально вас меняет. Вы успокаиваетесь и начинаете жить. И что самое прекрасное, для того, чтобы иметь каждый месяц эти деньги, вам не нужно ни перед кем унижаться, что-то кому-то впаривать, продавать кому-то. И тяжело работать тоже не надо. Поверьте, ваша работа не будет тяжелой и сложной. Ну, Честно говоря, это и работает это назвать нельзя. Ну так, некие действия. Уже совсем скоро я вам обо всем расскажу, так что потерпите. Скоро все узнаете. Второе. Что еще очень важного может дать вам YouTube? Ну, чувство свободы. Это когда ваши заработки станут гораздо, гораздо больше, чем 1000 долларов. А это произойдет, если вы того сами захотите. Потому что инструмент у вас будет. Вот тогда у вас появится чувство свободы. Это прекрасное чувство, друзья мои. Поверьте, для вас сотрутся многие границы. Вот границы городов, границы государств, времен года, дни недели и другие границы, которые у вас есть. Потому что это не границы, друзья мои, это ограничения. Осознайте смысл этих слов и ощутите разницу. Вы будете свободны в своих желаниях. Захотелось вам какой-то модный ультрабук там или новое платье какое-то там за тысячу долларов купить? Вы пошли и купили. У вас нет такой проблемы. Захотели отдохнуть не в Крыму там, а за границей, причем в любое время, а не тогда, когда у вас отпуск начальник вам определил. Купили турпутевку, билет на самолет и вперед. Или там, допустим, сегодня у вас такое настроение, что хочется, например, японской кухни. Вы пошли в японский ресторан, поели суши. Захотелось итальянской, пошли в итальянской. Пасту трескаете. Поймаете, у вас будут деньги на осуществление своих желаний. Экономический вопрос вас уже не будет сдерживать. Вы, наконец-то, может, жить по-настоящему начнете. И такая возможность все изменить сейчас перед вами. Примите решение и станьте свободным. Надо только решиться. Инструмент я вам... Дам, причем уже сегодня. Дальше все только от вас зависит. Так, третье. Еще YouTube вам может дать популярность. Кому-то это надо, кому-то нет. Это другой вопрос, но такая возможность существует. Если вы захотите, вы можете ее взять. Кто-то всю жизнь мечтал стать известным человеком. Там, певцом, танцором, кинокритиком, неважно вообще. Ключевое слово здесь известным. Есть у вас талант или нет, это дело уже второстепенное. У телевизора свои правила. Возьмите, к примеру, такого известного персонажа, ютубовского, как Александр Пистолетов. Ну, дебил же дебилом, а звезда. Вы не знаете, кто такой Александр Пистолетов? Серьезно? Ну, вот забейте в поиски ютуба и посмотрите. Посмотрите на количество просмотров. Вы не поверите, его приглашают на многие светские мероприятия. И у него даже куча поклонников и поклонниц образовалась. Он реальная звезда Ютуба. Вот человек хотел известности, он ее приобрел. Вот если бы не было Ютуба, у него никогда не было бы этого шанса. Да его просто цензура зарубила бы и все на корню. Вот несколько, некоторое время назад возникла идея сделать серию обзоров чужих авторских каналов со своими комментариями, аналитикой, рассказать вам о новых звездах Ютуба. Вот не, не знаю, хотелось бы сделать это, получится или нет, не знаю, потому что проектов с каждым днем все больше и больше. Но идея такая есть, может быть действительно стоит этим заняться. Смотрите. YouTube это очень мощный инструмент для раскрутки, для популярности, для усиления своего личного бренда. Если вам надо, вперед, берите и пользуйтесь. Поучитесь в бесплатной школе, приобретите какие-то базовые знания и в путь. У меня для вас только одно напутственное слово будет. Научитесь не мыслить узко. Ведь для чего я вам это все рассказываю, раскрываю возможности YouTube? Можно же было провести урок быстро по простому заработку. Бац-бац, там нажали, тут написали, и все, денежки капают. Да понятно, что они будут капать. Вы все после школы будете иметь какие-то деньги с Ютуба. Кто-то больше, кто-то меньше. Чего ж тогда я тут вам все расписываю? А хрен его знает. Вот понесло. Я сам, бывает, вдохновляюсь и хочется кого-то из болота вытянуть. Может, кому-то эти мои слова помогут. Буду надеяться. Ну да ладно. Так, четвертое. Еще очень одна важная возможность от Ютуба. Это авторитетность. Вот смотрите. У многих людей есть такая проблема. Они не являются авторитетными лицами даже для своих близких. Не говоря уже об э, остальных людях. Особенно это касается людей старшего возраста. Многие не смогли хорошо устроить свою жизнь в капиталистическом обществе. Их учили жить по совсем другим законам. По законам социалистического общества. А в новой реальности они не смогли адаптироваться. И очень сложно в нашем мире быть для кого-то авторитетом, если твои амбиции не подтверждены какими-то результатами, особенно экономического и материального характера. И многие взрослые дети там, или подростки, они как говорят, ты сначала обеспечь нас материально, а потом жизни учи. А так просто ты для нас не авторитет. Сталкивались с такими проявлениями? Думаю, многие сталкивались. Так вот, хорошим YouTube может для вас все исправить. Смотрите. Во всем мире, не только в СССР, а во всем мире, существует такой феномен, как говорящая голова. Что это такое? Во всем мире средства массовой информации, и в частности телевидение, имеют очень сильное влияние на массы. Даже скажу сильнее. Имеют власть над массами. Уровень доверия обычного человека к телевизору или экрану кинотеатра очень высок. И это доверие к средствам массовой информации переносится на диктора, актера или телеведущего, выступающего с экрана. И таким образом многие эти люди становятся популярными и авторитетными людьми. Вы думаете, они гораздо умнее, красивее или талантливее у вас? Да ничего подобного. Такие же, как и все. Это средства массовой информации делают из них идолов. На самом деле тут запускается целый социальный механизм с обратной связью. С положительной обратной связью. Сначала авторитет средств массовой информации поддерживает нового телеведущего и делает его популярным. А потом уже популярность этого самого телеведущего работает на авторитетность, имидж, средств массовой информации. Так вот, уважаемые, вы можете легко использовать этот феномен в свою пользу. Вы можете стать той самой говорящей головой, которая будет вещать с экрана монитора или планшета. Вы приобретете себе авторитет, особенно если не будете вести себя как клоун и не будете выступать с откровенно бредовыми заявлениями. Хотя у Жириновского получается. Так вот, когда вы приобретете авторитет, и у вас появятся последователи и поклонники, то вашим близким не останется ничего другого, как признать вас, признать ваш авторитет. Пятое. Следующая ютубовская особенность – это то, что вы сможете влиять на массы. Вы станете владельцем средств массовой информации, и у вас появится власть и некоторые приятные и интересные функции. Например, такая как социальный лифт. Не для кого ж не секрет, что наше общество сильно кастомизировано, даже скажу больше кластеризировано. Это только лишь кажется, что вокруг мир, дружба, жвачка, равенство, братство, демократия. Равные возможности. Ну нет, конечно же. Это просто красивые лозунги. Реальность куда жестче. Наше общество разбито на ступени и на социальные ячейки. На каждой ступени. С вами не станут общаться и взаимодействовать, если вы иного социального уровня. Или не входите в круг. Элита не общается с нищими. А предприниматели не находят общего языка с наемными работниками. Им попросту не о чем разговаривать. У них разные миры, разные взгляды на жизнь. Вот, вот она наша реальность. Вот такая вот. Так вот, владея средством массовой информации, вы имеете лифт и кнопку. Нажав на кнопку, вы можете переместиться на любой уровень и в любую социальную группу. Вот обдумайте на досуге мои слова по поводу социального лифта. Что я имею в виду под кнопкой? Вы видите, сколько всего полезного может вам дать YouTube? И наверняка у вас уже появилось желание достичь того, о чем я рассказал выше. Изменить свою жизнь к лучшему. Но встает вопрос, что конкретно нужно делать? Друзья, я могу помочь вам достичь ваших целей. Но как это не банально звучит, начать вам придется с изучения азов и такой меркантильной вещи, как заработок на YouTube в своих первых деньгах. Так, теперь давайте перейдем к заработку денег на YouTube. Зарабатывать деньги на ютубе очень легко. Вы ничем не рискуете и ничего не вкладываете, кроме своего времени. Ваши действия просты и понятны. Но почему-то кроме меня вам в рунете об этом никто не рассказывает. Причина мне не ясна, честно. Все инфобизнесмены, которые крутятся в околоютубной тематики, стараются все усложнить, надуть щеки и не дать вам простого алгоритма для заработка. Вот сейчас мы все исправим. Смотрите, сейчас очень расхож миф о том, что если вы хотите зарабатывать деньги на ютубе, вам нужно делать хорошее, качественное, интересное видео. Это, конечно, так, но не так. Почему-то никто не говорит, что существуют две стратегии для заработка на YouTube. Может не знают, а может просто скрывают, но вот смотрите. Первая стратегия это та, где вы создаете свой авторский контент, снимаете свое видео, делаете его там интересным и так далее. А вторая, где вы ничего не снимаете, а используете уже готовые чужие ролики на своем канале и на них зарабатываете деньги. Конечно, между этими двумя стратегиями существуют э, существенные различия. Сейчас мы рассмотрим. Первая стратегия – это авторский канал и собственный контент, свое собственное видео. Смотрите, срок жизни такого канала не ограничен. Пока вы не закроете его, вам его никто не закроет. Время раскрутки канала ну, довольно длительное. Время выхода на нормальный заработок ну, тоже длительное, либо среднее, ближе к длительному. И присутствуют затраты на создание вашего видеоконтента авторского. Но даже для этого способа существуют варианты, когда вам не нужно снимать свое видео самостоятельно и долго их раскручивать. Можно организовать весь этот процесс использовать э, мои способы быстрой раскрутки авторских каналов. И я могу вас этому научить. А вторая стратегия с серыми каналами имеет уже свои отличительные особенности. Срок жизни канала я написал 2-5 месяцев. Ребят, бывает, что и дольше. Есть у меня каналы, которые и год живут благополучно. Вот. Но в среднем время жизни канала вот такое, вот. нужно просто с этим смириться и это знать. Время раскрутки быстрое, время выхода на нормальный заработок тоже быстрое, затраты отсутствуют. Вот в нашей бесплатной школе я буду рассказывать вам именно про второй способ заработка. Потому что это быстрые и легкие деньги. Наверное, самые быстрые и самые легкие деньги, которые я зарабатывал в интернете. Более того, скажу вам откровенно, не обладев этим способом, вы не сможете двигаться дальше и развивать свои авторские каналы. Поэтому этот первый шаг для вас очень важен. Сначала научитесь зарабатывать себе 100 долларов в месяц. И для вас не будет проблемы заработать в 100 раз больше. Итак, в чем суть этого способа? Вы должны в интернете находить хитовые чужие ролики, скачивать их к себе на компьютер и загружать на свой канал. Хитовые ролики будут собирать аудиторию и эта аудитория будет тусоваться на вашем канале. Итак, у вас появилась аудитория, но как выжать из нее деньги? Это очень просто. Вам нужно подключить свой канал к партнерской программе от Google Adsense. После этого в роликах на вашем канале начнет транслироваться реклама. Если кто-то из аудитории нажмет на рекламу, всплывающую в видеороликах или находящуюся рядом с роликом, с правой стороны, то вам как владельцу этого канала Google Adsense заплатит деньги. Вот он, простой и легкий способ заработка. Ничего сложного, правильно? Ваша задача найти хитовый ролик и выложить его у себя на канале. И все. Деньги будут зарабатываться сами в автоматическом режиме. Согласитесь, что поиск и заливка роликов – это не самая тяжелая работа, правда? Конечно же в этом способе существует много нюансов и много подводных камней, но способ реально рабочий. О большинстве подводных камней я вам расскажу уже на следующем практическом уроке, абсолютно бесплатно. Сразу хочу оговорить с вами некий щекотливый момент. Некоторые начнут говорить, что этот способ он незаконный пиратский. Лично я так не считаю. Это не соответствует моей действительности. Вот даже не хочу касаться юридических вопросов, потому что YouTube он имеет статус международного сервиса и руководствуется законами Соединенных Штатов Америки. Вот. А какое отношение законы США имеют к Украине, там, или России, или Казахстану, я не могу понять. Поэтому юридические заморочки оставим, а вот просто по смыслу. Вот смотрите, закачивая чужие ролики к себе на канал, вы же не воруйте чужие видео. Вы же не объявляете ролик своей собственностью, правда? Более того, этот ролик вообще не покидает пределов одного видеосервиса. И оригинал ролика никуда не девается, остается там же где и был. Автор же выкладывает свое видео в свободный доступ, правильно? И это видео свободно для скачивания. Так в чем тогда проблема? Также очень часто бывает, что автор ролика сам не возражает, чтобы его ролик тиражировался и распространялся. Ему это только на руку. Как правило, проблема в другом. Сам YouTube требует, чтобы вы размещали показ рекламы только в тех роликах, которые принадлежат вам. А когда вскрывается факт того, что вы ставили рекламу в чужих роликах на своем канале, то вам сначала присылают предупреждение, а потом могут закрыть канал. Это максимальная штрафная санкция. Скажите, это сильно страшно. Ну, то, что вам канал закроют. Более того, я вам скажу, что вам канал с чужим видео обязательно закроют, рано или поздно. Я уже говорил, что в среднем срок жизни так называемого серого канала с чужими видеороликами от 2 до 5 месяцев. Но за это время канал же зарабатывает вам несколько сотен долларов. А производство подобных каналов должно стоять на потоке, на конвейере. И так постоянно. Один отключили, вы другой тут же к отсенсу привязали. И денежный поток у вас не прекращается. Запомните, закрытие канала на YouTube, оно никак не влияет на закрытие вашего аккаунта AdSense, то есть того сервиса, который вам деньги выплачивает. За все время у меня было закрыто, наверное, более 30 каналов, но деньги исправно поступают каждый месяц до сих пор. Так, Я вам открыл слайд с алгоритмом работы по этому способу. Итак, давайте по пунктам пройдемся. Первое, что вам нужно, это зарегистрировать аккаунт Google и создать канал на YouTube. Второе. Правильно настроить канал, подключить его к партнерке от Google Adsense. Третье. Найти хитовые ролики, скачать их к себе на компьютер. Четвертое уникализировать чужие ролики вот кстати хочу пару слов сказать об уникализации чужого видео что это такое и зачем оно нужно как вы сами понимаете большая часть видео в YouTube имеет своих владельцев и некоторые из них уже подали в youtube заявки на авторство и на таких роликах вы не сможете зарабатывать а некоторые вы даже не сможете транслировать на своем канале и что делать, если вы видите, что ролик хитовый, у него большой потенциал, он может вам заработать много денег, но вы не можете подключить его к монетизации. YouTube вам его не пропускает. Вот в таком случае можно сделать некие манипуляции с видео для того, чтобы YouTube его пропустил на монетизацию. После этого в глазах YouTube он будет считаться уникальным, то есть еще нигде не зарегистрированным на авторское право. У меня по уникализации есть платный урок. Но это не принципиальный момент. Все мои платные уроки направлены на то, чтобы оптимизировать, улучшить, добавить эффективности. Но сам принцип заработка от этого не изменится. Если вы не будете уникализировать чужое видео, то ничего страшного не произойдет. Вы все равно сможете заработать себе деньги. Просто не с той скоростью. Вам просто придется провести больше работы по отсеву этих авторских видеороликов. Но отсев – это заливка на свой канал и отслеживание, пишет ли вам YouTube всякие ругательства или нет. То есть вам придется просто больше поработать, но никакого затыка не будет. Да, чуть не забыл же рассказать вам про буфер. Хочу обратить ваше внимание, что работать вам нужно будет через буфер, то есть через фильтр. Что это означает? Что это за буфер такой? Смотрите, у вас всегда должен быть один такой дежурный канал, на котором вы будете проверять ролики, скачанные из YouTube. Вы же когда скачиваете ролик из YouTube, вы же не знаете, какая у него ситуация с авторскими правами. Узнать об этом вы можете только тогда, когда зальете его на свой канал. Но если вы зальете ролик с чужим авторским правами, которые к тому же заблокирован во всех странах, то репутация вашего канала может ухудшиться и у вас начнутся сложности с монетизацией роликов. И точно так же с включением монетизации. Если вы подали заявку на монетизацию какого-то ролика, а вам ее не одобрили, то вам запишут предупреждения и снова ваша репутация пострадает. При таком способе заработка репутация очень важна. Потому что подключение к монетизации видеороликов происходит на автомате. Модерацию для ваших роликов проводят программы роботы. Вы представляете сколько роликов ежедневно загружаются на ютубе? Ну просто огромное количество. Если бы модерация проводилась людьми, то YouTube и Google просто разорились бы на зарплате сотрудникам, потому, потому что им пришлось бы нанять, наверное, целый Китай целиком. Смотрите, чем лучше репутация на вашем канале, тем быстрее и проще монетизируются на нем ролики. Чем хуже репутация, тем более пристальное к вам внимание, тем более жесткие фильтры к вам применяются. А иногда и человек может подключиться для проверки, что для нас с вами очень нежелательно. Также, когда у вас плохая репутация, то на вашем канале отключают многие очень полезные функции. Поэтому нужен канал буфер, на котором вы сначала все проверяете, а потом уже заливаете все одобренные хорошие ролики на основной канал с хорошей репутацией. Время проверки ролика на буферном канале где-то ну, дней 5-7, не меньше про буфер я думаю как бы поняли да все идем дальше пятый пункт вам нужно будет заливать к себе на канал ежедневно по 10 20 роликов почему по 10 20 роликов хочу объяснить заливая по 10 20 роликов в день на свой канал вы в глазах ютуба приобретаете определенную репутацию стабильного поставщика контента это немного, но это и не мало если вы будете заливать э, сразу большое количество роликов на ваш канал, то вы вызовете тем самым к себе пристальное внимание. Вот. Если вы будете мало заливать роликов на канал, вы будете зарабатывать мало денег. Поэтому вот 10-20 роликов – это оптимальный вариант. Шестое. Вам нужно придумать интересное название к роликам, сделать описание и прописать ключевые слова. И поверьте, это, эти простые действия это э, уже процентов 70 залог вашего успеха в продвижении своих роликов в YouTube. После этого вы можете подключать к своему э, каналу YouTube, подключать Google AdSense. Пункт 8. Вам нужно будет увеличить число кликов по рекламе. То есть CTR. И пункт 9 – вывести деньги об наличии чек. Вот перед вами алгоритм простого и быстрого заработка на YouTube. В принципе, ничего сложного нет. Остались нюансы. На следующих занятиях многие из этих нюансов мы с вами разберем. Каналы вам создадим и все настройки правильно сделаем. Так, в общем, наш сегодняшний теоретический урок закончен. Сейчас некоторые организационные вопросы остались. Сейчас мы их с вами порешаем. Значит, смотрите, вам всем домашнее задание. Найти на YouTube 10 авторских и 10 серых каналов и сравнить показатели. Просмотры, подписчики, лайки, комментарии. Вот возьмите и посравнивайте. Также вам нужно на чужом канале понажимать на все кнопки, которые найдете и разобраться во всех функциях вот тыкайте и смотрите что это к чему это приводит также проанализировать какой канал когда был создан и насколько он популярен информацию о создании канала можно посмотреть во вкладке информация на главной странице канала или же смотрите по дате загрузки первого видео Тогда вы будете понимать, когда, человек, когда канал начал свою деятельность. Ну все, друзья мои, на этом наш сегодняшний первый урок «Бесплатная школа» закончен.